Помним про себя высшее финансовое юридическое образование, постоянно обучаюсь, обучался у лучших в сфере инвестиционной ин... ин... аналитики и финансов, предприниматель-инвестор. Построил компанию с нуля, работал в Сбербанк, Газпромбанке и сейчас, в принципе, на полной загружен Макс Capital, работаю с клиентами и являюсь резидентом фонда Сколково и клуба предпринимателей Эквиум фонда Игорь Рыбакова. Сегодня мы поговорим про Швейцарию. Итак, Швейцария а, заработать во франках как аристократ. Я на самом деле рад, что мы прям так активно начали проводить съезды такого нового формации с 2019 года. И в принципе все идеи, которые были даны, они приносят какую-то ценность. Я очень рад, что наши клиенты покупают франки. О франках, швейцарских франках мы рассказывали ровно год назад, в октябре. А, напишите десятки, кто покупал франки на брокерском счете, либо наличные. Точно знаю, что покупали. Что делать? На самом деле, вот у меня есть такой ролик, буквально 15 секунд. Это Швейцария, страна чистейших озер, страна гор, холмов, водопадов, зеленых альбийских луков, эталонных буренок, вкуснейшего молока. Вкуснейшего молока и самой надежной валюты в мире. Да, И мы потихонечку перейдем, что же делать с нашей валютой которая является одной из самых надежных и который эволюирует сам доллар США. На самом деле, я такую заметил закономерность интересную. Открою пока вам график инфляции по Швейцарии. На самом деле, когда все плохо, все покупают швейцарский франк. Да? А когда все хорошо, в принципе, растет фондовый рынок, растут компании. И, соответственно, к чему мы можем присмотреться, мы можем присмотреться именно к швейцарским компаниям. Но почему мы должны покупать да, швейцарскую компании? Вот смотрите, график инфляции за последние 15 лет для Швейцарии является достижением, если инфляция достигает 1-1,5%. Когда был очень сложный 2008 год у всех, инфляция составляла реально 1,5%. Сейчас она движется к дефляции, то есть, соответственно, цены дешевеют. Вот. Это очень классный показатель именно для, ну, побольше, для населения, так-то, для экономики для самого государства круто, когда инфляция вот 0,5, для них, мне кажется, идеально. Вот. торговый баланс в Штаре тоже на высоком уровне. И даже, на самом деле, ковид не так сильно а, повлиял. То есть потихонечку потихонечку растем, все хорошо. Как вы видели из ролика, у нас есть... За ролик, кстати, спасибо Антону Птушкину, да, блогеру. Вы часто спрашиваете про источники. Швейцария, шоколад, часы, соответственно, молоко, сыр, да, все и все идет на экспорт, и деньги в страну прибывают, это очень хорошо. И также ВВП на душу населения тоже находится в топе, вот, соответственно, здесь в американских долларах США, то есть обгоняет и Сингапур, и Австралию, и Соединенные Штаты Америки, это очень круто по поводу того, что все скупают франк, когда все плохо, когда все боятся. Вот посмотрите, за 10 лет это отношение э, денежных, ну, резервов, получается, которые номинированы в валюте, да, там доллары, евро, фунт, иена. Э, по поводу юаня не знаю, может быть, есть чуть-чуть точно. Вот, и, э, собственно, это отношение к БВП страны. То есть сейчас он находится на уровне 140-140%. То есть получается такой ликвидный товар в виде швейцарского франка. И сам СБ Швейцарии, конечно, они говорят, что цель на ставка и интервенции, которые они делают на форекс, позволяют СБ сдерживать привлекательность швейцарского франка. Но мне кажется, так уже исторически сложилось за последние сто лет, что швейцарский франк ну, очень устойчив, вот. очень сложно там его ослабить. И вот я предлагаю рассмотреть голубые фишки компании. просто голубые фишки. Это надежные компании. В какое-то счастье это консервативный инструмент. Да? Но они все платят дивиденды 2-3% в швейцарских франках. И вот первая компания Насле, я думаю, все ее знаете. Я решил поставить такой слайд, чтобы вы понимали, да, там, что такое Насле. Я, я уверен, на 90%, что там, все об этом знают. Даже вот Ральф Лаурен, да, это, вот, по сути, то же самое Несле холдинг. Это транснациональная корпорация, она есть практически везде. Основной рынок сбыток, понятно, что в США. И на сле на самом деле, условно-защитная бумага, прекрасные финансовые показатели. И что, если покупать такие компании? Ну, вот вы можете посмотреть. Соответственно, вот такие компании как раз нужно ловить на просадках. Соответственно, вот... Люди, которые у нас планируют, возможно, переехать из России, да, там я знаю, что среди наших клиентов такие люди есть, и, возможно, вот стоит рассмотреть часть своего капитала. То есть мы держим швейцарские франки как часть финансовой подушки. Да. Обычно это не такой особо интересный инвестиционный инструмент, но с точки зрения э, такой большей дирекции, большей надежности можно вот такие компании на просадках очень хорошо ловить. То есть э, сейчас у нас идет просадка, да. но ну, в принципе график за последние пять лет вы увидите.